Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут родителям непокорны. Я сейчас не хочу касаться темы неверующих людей, потому что этот вопрос у неверующих людей крайне критичен. Но я бы хотел сегодня коснуться верующих людей, которые говорят своим родителям, что вы старомотны что Бог мог уже перестроился под эту моду, подстроился. что уже много из того чему учат благочестивые родители, целомудрию, святости, хождение в Боге, это все для них не модно. Сейчас они говорят, сейчас модно благодатью быть спасенным, быть свободным и свободно грешить. Так вот, вот такое вот непослушание благочестивым родителям родителям в Господе оно приведет вот этих непослушных и неразумных детей в царство ада там где череп не умирает и огонь не угасает, где плач и скрежет зубов откуда уже череп не выберется поэтому нужно исправить это положение исправьте свое положение если вам родители говорят что нужно жить благочестиво, что э, не нужно там, делать вот это, потому что это грех, или вот это, потому что это э, от, отвлекает вас от Господа, то лучше этого не делать. Будьте послушны и покорны своим родителям. Вот. И нельзя забывать о самом главном нашем родителе, это Отец Наш Небесный. Если мы не покорны Отцу Нашему Небесному, то тем более Царство Божьего нам не видать. Поэтому нужно исправить это положение и повиноваться Господу Богу, Его э, повелением, которое Он говорит в нашу жизнь, Его заповедям, которые Он оставил на страницах Священного Писания через Сына Своего Возлюбленного Иисуса Христа, ибо те слова, что говорил Иисус, Он говорил заповедь Божью, Он передавал то, что сказал Он передать Отец Наш Небесный. Поэтому давайте исправим свое положение перед Богом и будем послушны своим благочестивым родителям и своему самому главному родителю Отцу Нашему Небесному. Да благословит вас Господь наш Иисус.